Привет, с вами Сергей Бердачук. В этом видео я хочу рассказать, ответить на вопрос, сколько стоит сайт. Меня часто спрашивают, но четко сразу сказать этого нельзя. Надо определиться в первую очередь, что вы хотите достичь, какой сайт для какого бизнеса. Потому что для небольших организаций, небольших производственных фирм, достаточно простого сайта визитки, который будет стоить там, даже. Вот, Совсем простой сайт фотографа, да? он может, может стоить от 3 до 5, 5, 10 тысяч. Сайт небольшого предприятия, производящего 20-30 наименований продукции, вполне можно сделать тысяч за 20-30, по себестоимости. А уже интернет-магазины, более продвинутые версии стоят и, соответственно дороже, то есть получается 30, 50, 100 тысяч, в зависимости от, от ваших потребностей. Но сам сайт вам не столь нужен, вам надо именно получить клиентов и получить продажи, то есть его основная функция именно получение трафика, то есть для того, чтобы сайт продавал, надо выстроить цепочки, надо понять, сформировать цели что вы хотите достичь от этого сайта, каких результатов, что конкретно у вас должны продавать, сколько продавать, на какую сумму. Соответственно, вы должны знать, сколько людей у вас должно приходить на ваш сайт ежедневно, чтобы этот задачи выполнить. Для этого мы делаем вот самый простой этап построения сайта, это заливается на хостинг, покупается специально хостинг, в общем-то достаточно недорогой можно купить примерно в пределах 50 долларов в месяц стоит хостинг доменное имя стоит тоже порядка 5 долларов то есть себестоимость минимальная себестоимость обслуживания сайта около 60 долларов 60-100 долларов в год заливайте туда какую-нибудь тех, тех, технарей нанимаете они вам заливают специальную систему управления контентом, выбираете какую-нибудь готовую, не надо заказывать сразу шаблоны, есть куча готовых шаблонов стоимостью примерно порядка 50-60 долларов, которые удовлетворят ваши нужды, дальше нанимайте программистов, они вам немножко их подправят конкретно под ваши потребности, так это будет гораздо дешевле. И Наполняйте сайт контентом. Выстраивайте цепочки, продающие цепочки, чтобы сайт приносил ваш, достигал ваших результатов и приносил вам деньги. Приносил результаты, приводил к продажам. С вами был Сергей Бердачук. Внедряйте эти техники. Сайт проекта больше большепродаж.ру До свидания.